Всем здравствуйте! Сегодня я покажу вам нанесение декоративной, декоративного покрытия фонтега. Эффект вертикальный биколор. Для этого я взял два цвета. Из инструментов нам понадобятся две кисти и кельма. Как вы видите, здесь поверхность уже подготовлена, покрашена краской. В данном случае это Армония калированная. Выбор цвета определяет выбор финишного покрытия. То есть цвет, естественно, может меняться, быть другим. Для чего покрашена краска здесь заколированная? Чтобы не было, не оставалось нигде просветов. Потому что, если я буду наносить на белый, скажем, фон, такие насыщенные достаточно цвета, то у меня, возможно, где-то будут просматриваться, как бы не прокрасы такие небольшие. В данном случае, чтобы этого избежать, я покрасил вот такой цвет. Начинаем наносить с более темного насыщенного цвета. Беру кисть и вот таким образом вертикальными такими движениями сначала одним цветом вот, и что важно, не давая ему полностью высохнуть, я сразу начинаю работу со вторым цветом более светлым, по сырому добавляю второй цвет Нужно не забывать, что материал подсыхает достаточно быстро. Поэтому пока вот он не высох, вот буквально несколько минут прошло, я сразу беру кельму и начинаю его вот таким образом приглаживать. Приглаживаю, если вы заметите, я ставлю кельму плашмя вот так вот, да, и провожу. Как бы немножко. Тем самым материал миксуется, смешивается. Последнее завершающее движение я уже на ребро ставлю кельму на ребро и вот так вот провожу, как бы заглаживаю местами, да? Если мне кажется, что там не хватает, например, этого цвета, я могу спокойно его взять, добавить. И опять же кельмы работаю.